Когда Богу мы молимся, славя державу свою, Рукою своей Богородица стелит на землю зарю. Разложила белый покровы, да на землю ступила басой, набрала В 1634 году на пятой неделе Великого Поста с пятницы на субботу праздника похвалы Богородицы Гладков услышал во сне голос «Иди». Ему показалось, что он пошел и увидел себя на какой-то горе и снова услышал глаз, повелевающий ему построить на том месте храм в честь Владимирской иконы, а прежде его создание водрузить на горе крест. Такой сон Гладков видел три раза. Проведя в посте и молитве остальные дни Великого Поста и благочестиво встретив Святую Пасху, Петр в субботу на Светлой Седмице отправился отыскивать ту гору, которую видел во сне. Он шел густым дремучим лесом к полю, называемому поле, Зашел в непроходимый лес и увидел огонь на Словенской горе. Предполагая, что там люди, и боясь заблудиться, Гладков пошел к той горе. День был дождливый, и все небо покрыто густыми облаками. Но на Славянской горе видно было как бы солнечное сияние, столбом восходившее до небес. Зайдя на гору, Гладков увидел то самое место, которое представлялось ему в сонном видении он немедленно отправился в Москву к ватриарху Иосаву, рассказал ему обо всем и просил у него грамоты на сооружение храма в честь Владимирской иконы Богоматери на Словенской горе. Получив грамоту и возвратившись в свое село, он водрузил на указанном для храма месте мраморный крест и приступил к сооружению храма, в котором вскоре была поставлена икона Царицы Небесной получившее название «Аранской» и прославившееся многими чудесами. Архимандриту Печерского монастыря Рафаилу велено было удостовериться в их подлинности. Он рассказал об истине чудес патриарху, а патриарх передал эти сведения царю Михаилу Федоровичу. Последний повелел устроить на Аранском поле монастырь, получивший название «Аранский». В 1635 году, на пятой неделе Великого Поста, во время вечернего славословия с Акафистом, все присутствовавшие видели, как от иконы Богоматери Аранской истекло благовонное мира, и весь храм наполнился благоуханием. Впоследствии множество людей получило помощь и утешение от Пресвятой Девы. Прозревали слепые, начинали слышать глухие. Исцелялись хромые и долгое время не владевшие руками и ногами люди. Выраздоравливали страдавшие горячкой. У многих переставали болеть сердце и голова. Немые обретали способность говорить. Бесноватых всегда оставляли мучившие их злых духи. Страдавшие иступлением ума освобождались от своей болезни. Чудотворную икону Владимирскую Аранскую глубоко чтил православный народ, Множество богомольцев стекало в Аранский монастырь во время совершения крестных ходов с иконой Богоматери в Нижний Новгород, в Павлов и Варзамас. Крестные ходы были установлены в 1771 году. Для Нижнего Новгорода да, этот год знаменателен великой милостью Царицы Небесной, избавившей город от моровой язвы. Еще одним чудотворным списком с Владимирской иконы является Нерхтская икона Божьей Матери. Как повествует церковное предание, в 1634 году Пресвятая Богородица, явившись в сонном видении благочестивому жителю града Ярославля Иоанну Аверкиеву, повелела ему. «Иоанн, пойди к живущему в городе иконописцу по имени Дмитрий. Возьми у него икону Пресвятой Богородицы» именуемую Владимирской, и отнеси ее в город Нерхто. Там многие желают видеть меня. Вначале Иоанн усомнился в истинности видения. Мало ли что может человеку присниться. И за это был наказан тяжелой болезнью. Уразумев же, что повеленная ему есть действительная воля Царицы Небесной, он исполнил желание Божьей Матери и на лодке, по рекам Волги и Солоницы, доставил образ Пресвятой Богородицы в Нерхту, где икону торжественно встретили духовенство и жители города. Многие чудеса, в том числе и исцеление от недуга самого Иоанна Аверкиева, сразу же засвидетельствовали благодатную цельбоносную силу иконы. Свят... Святыню поставили в деревянной часовне, а затем... По повелению патриарха Московского и Ивсея Руси и Асафа устроили здесь деревянную церковь и при ней иноческую обитель, именуемую Сретенской. В 1678 году царь Феодор Иоаннович посетил Нерахту и, поклонившись чудотворной иконе, повелел воздвигнуть в обители каменный храм. В 1686 году трудами нерахтских граждан и по печеньям государей Иоанна Алексеевича и молодого Петра Первого Владимирский собор был построен и освящен. После упразднения Сретенской обители в 1764 году Владимирский собор стал приходским храмом. Но православные жители города Нерахта продолжали чтить пребывавшую в его стенах святыню. Список с чудотворной Владимирской иконой Божьей Матери – небесной покровительницы Нерахтской земли. После закрытия Владимирской церкви в 1930-е годы XX -го столетия чудотворная икона, как и все убранство храма, бесследно исчезла. Обнаружить святыню удалось в 1983 году. После реставрации она находилась в музее, затем в Крестовоздвиженской и Преображенской церквях Града Нерахты. А 13 мая 2004 года Владимирский собор города Нерахты был передан церкви. И в его стенах на прежнее место возвратилась Нерахтская икона Божьей Матери. Вот так, такие чудесные списки были на Руси. Но кроме этих списков были и другие. И от всех из них происходили неисчислимые чудеса, которые рассказать в одной и даже в нескольких передачах невозможно. Это означает, дорогие братья и сестры, что и мы не должны падать духом, и в наше трудное непростое время должны молить Царицу Небесную перед образом Владимирской, перед другими образами. Мы не должны забывать, что образов Пресвятой Богородицы много, но она, Небесная Матушка, у нас одна. Мы должны с верой, с покаянием молить Пресвятую Богородицу, и она защитит нас всех от всех лет. Я поздравляю вас всех с днем празднования Владимирской иконы Божьей Матери и храни вас всех, Царица Небесная. Белая моя Белые твои крыла, нас горюшка, светлая небесная, Чай!